Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. И сегодня, возможно, в нашем разговоре, на который я пригласил Наташу Форносову, моего старого друга, можно так сказать, соратника, возможно, мы ответим на вопрос, каким же образом я стал ландшафтным архитектором. Наташа Форносова – это мой старый друг. Гениальнейший архитектор, не ландшафтный архитектор, а архитектор и архитектор, и ландшафтный архитектор, и художник, и дизайнер одежды, и дизайнер интерьеров, и начальник архитектурного бюро F-Style, правильно? И директор по конструктивам. И, э, нача и, и она у нас главный архитектор, и ГИБ, и ГАП в одном лице, да, и директор э, ТХВК, то есть канализаци канализационщиков, вот, штукатурщиков и так далее, так далее, так далее. На самом деле я могу говорить долго, вот, давайте начнем наш вечерний диалог с моим приятным гостем. Ну что, поехали. Привет. Слушай, я даже не хочу тебя перебивать, хвали меня дальше. Я думаю, что еще много раз я смогу это сделать, но вот я предлагаю наметить некую тему нашего разговора, что мы разговаривали обо всем и иногда возвращались к этой теме. Вот ландшафтный проект. Сразу хочется перескочить на другую тему, да. Вот ландшафтный проект, вот ландшафтный проект. Это экстерьер, вот для меня, что для меня ландшафтный проект, допустим, да, это вот если мы возьмем театр, да, то это вот зал, сцена, а закулисье – это проект интерьера. То есть вот кулисы, а дальше это для меня интерьер. Во-первых, почему для меня это, почему это закулисия для меня? Может быть для тебя это что-то другое, Ну вот я так, так себе это представляю. Почему для меня это закулисия? Во-первых, а, как бы я тут э, могу быть и зрителем, и актером, и режиссером, кем угодно внутри этого театра, да? А вот за кулисы меня пускают не всегда. И мне иногда э, нашего клиента надо убедить, почему я должен туда попасть. Он мне не верит, да. Я спрашиваю, сколько лет вашим детям? А зачем вам это надо, в принципе? Могут так спросить. Вот. И, то есть, в принципе... Для того, чтобы вот для меня сделать крутой ландшафтный проект, я должен попасть в дом, внутрь, посмотреть, как там архитектор расставил мебель и куда смотреть. То есть вот посадили клиента на диван, он смотрит вперед, он смотрит во двор, в сад, и что он там видит, горизонт или там газон, там, что, что нужно видеть. И опять-таки вот эти вот э, моменты, э, порталы, где ты перемещаешься в иное измерение. То есть ты находишься... В неком, в неком комфортном пространстве, в своей шкарлупе, вот, и набрался энергии, посидел возле камина, набрался энергии, впитал, в общем, настроился, покушал, да, и решил выйти, вот, подвиг совершить, mm -hmm. да, и вот когда он открывает дверь на улицу, да, что он там видит, вот э это делаю я. В принципе, я, я все время занимаюсь тем, чтобы, чтобы простроить вот эти вот э, сцены да, выхода и захода, да, выхода, выхода, выхода в свет, вот. Или, например, э, хозяйка готовит еду, да, вот стоит возле, возле своего как это, острова, на своем острове, да, смотрит в окно и наслаждается бансаем, там, текущей водой и так далее. У нее своя живая картина, бабочки прилетели там, вот. И вот, но мои подписчики, они же не знают, как живут мои клиенты. На моем канале об этом ничего нету. Я пригласил тебя сюда, для того, чтобы ты, для моих подписчиков, рассказала, как же живут наши клиенты, какие у них интерьеры, как они выглядят, что они чувствуют, что они хотят. Мы обязательно выберем какие-нибудь твои работы, с твоего разрешения, да, и поставим перебивкой в этом подкасте, чтобы люди понимали, о чем ты говоришь, поэтому ты можешь сейчас просто смело рассказывать о чем-то, о любой своей работе, в принципе, я многие работы твои видел, знаю, да, понимаю, о чем ты говоришь, ты можешь, в принципе, людей а, посвятить в этом, а, в свое мастерство, вот, и как ты видишь а, из своих интерьеров ландшафт, вот что клиент должен видеть за окном, вот как ты считаешь? Вот научи моих ландшафтников. Кстати говоря, хочу, хочу, э, хочу э, сказать, что для того, чтобы быть ландшафтным архитектором, лучше всего быть прежде всего архитектором. Потому что э, просто э, теории, как посадить э, цветы, или как, разбить, даже как сделать генплан, ну, явно недостаточно для того, чтобы все это скомпоновать вместе. И архитектуру дома, и архитектуру сада. В принципе, лучше всего быть архитектором. И вот хотел бы узнать, как ты это все видишь? Ситуаций может быть много. Вот, скажем, идеальная ситуация. Ты купил землю, пришел ко мне говоришь, я хочу дом. Я ставлю дом так, чтобы из окон была видна оптимальная картинка для того участка. Благо, если, например, у тебя есть там рядом озеро, ну там, да, там через участок видишь, или там э, красивые холмы или лес. А если у тебя просто поле вокруг соседей? Вот полнейшая равнина, и твой участок, это mm -hmm. ты видишь трехметровый забор. Mm -hmm. Ну дальше, куда твоим окнам смотреть? Хорошо, есть там ориентиры север-юг, запад-восток. Хорошо, это мы все знаем. Мы знаем, где мы хотим видеть восход солнца и где закат. Но mm -hmm. дальше нужно формировать уже этот участок так, чтобы тебе было приятно. Mm -hmm. Естественно, ландшафт может быть в любом стиле. Точно так же, как и дом. Странно наблюдать, когда у тебя дом, например, сделан в классическом рококо, а ландшафт, ну как бы пшеница засеян. Хотя и в этом есть красота, если правильно сделать, mm -hmm. понимаешь? Но все должно быть соподчинено. Должна быть, ты правильно говоришь, это как драма. Понимаешь, ты входишь на свой участок ты въезжаешь на своей красивой машине, да, въезжаешь, тебе должно быть удобно, припарковал, встал, на улице идет дождь, на тебя не капает, тебе красиво, понимаешь, все вокруг красиво, ты открываешь дверь в дом, тебе удобно снять обувь, тебе удобно повесить твою верхнюю одежду, она капает, ты не беспокоишься, что у тебя там покрытие, которое не соответствует влажному режиму, например, да, ты пошел дальше, у тебя пакет вкусной еды. Ты знаешь, что вот рядом у тебя холодильник. Все сопочинено твоим движением, твоему комфорту. Тебе красиво. Ты сел, успокоился, перед тобой окно, и ты видишь свой участок. И вот там, понимаешь, это все, это, это театр. Все. Вот начиная от первых шагов на твоей территории. Поэтому, конечно, идеально, когда ты ко мне пришел, я тебе придумала все. Но чаще всего ты ко мне пришел. После какого-то дизайнера или архитектора, я не люблю так говорить, но это на самом деле уже за всю мою практику, uh -huh. потому что это уже такой анализ, к которому я пришла. Я даже вижу человека, который уже пришел после кого-то. Он уже пришел разочарованный, он пришел ко мне раздраженный, он уже уставший, у него нет И доверия, не верит, нет доверия. Uh -huh. Понимаешь, что пока это все завоюешь, пока весь этот процесс пройдешь, ну окей, уже верит. И начинается. Ты видишь, что при планировании дома зоны неправильно разделены. Очень много или слишком мало дано на транзиты. Слишком мало и много еще ни разу не было на хозчасти. Там маленькие гардеробные. Это все неудобно. Та -та -та. Ландшафт вообще непонятно к чему привязан. Вообще не продуман, не задействован просто какое-то непонятное пятно, которое неправильно спланировано. И все плохо. Не предусмотрено там автополив, коммуникация. Так далее, так далее. И ты начинаешь вот это превращать... По своей возможности и, конечно же, по возможности финансовых заказчиков то, что ему бы хотелось видеть. Ну, это такой процесс, ты знаешь, который забирает настолько много энергии, сил, времени, но это, это благодатная почва, понимаешь? Ты креативишь в любом случае. Чем сложнее задача, чем сложнее ты ее исполняешь, ты более удовлетворен этим результатом, чем если ты пошел по накатанной красивой дорожке, понимаешь? Когда ты вот из какашки делаешь конфетку, ну, это далеко не каждый может. Это да. Вот, есть два типа путешествий. Да. Два. Вот я понимаю, два из типа путешествий. Первое – это для впечатлений. вторые это для того, чтобы тело не двигалось. Звездочка. Да, звездочка. Вот какие ты больше предпочитаешь? Звездочки – или стрелочки? Какие? Я люблю вообще путешествовать. Понимаешь, хорошо сказала. Я люблю и звездочки, и стрелочки. Вообще все люблю. Я вот боюсь состояния закисания. Вот когда у нас был локдаун, и нельзя было, помнишь, какое-то время никуда вылететь, у меня какая-то прям, не знаю, психологическая депрессия. Я начинаю задыхаться, понимаешь? То есть осознание, что я... Не могу полететь, потому что не я не могу, а потому что нельзя. Все, у меня нужно было полететь. <laughs> нет, нет, нет. Мне надо, знаешь, так менять картинку кардинально. Вот самое последнее мое путешествие из таких экстремальных mm – -hmm. это в прошлом году. Это получается 2019 год, сейчас же только начался 2021, да? Не, что я говорю? 2020 год. Это был чад, у нас экспедиция длилась 17 дней, 17 дней не было душа, так, туалета, так. у каждого члена экипажа была своя персональная палатка. Которая... Фотки есть? Конечно, и видео, и Без фото, душа... и вообще. Без макияжа? Ну, какой макияж? Ну, о чем ты говоришь? Ну, вот смотри. Так, я опять подписываюсь на Facebook. А ты пропустил? Я не. Что ты, там такие ландшафты. Я социальный человек. Понимаешь, я вот... Нет, в эфир это не говоришь, от тебя отпишутся, подожди. Ну, это уже 50% отписалось в прошлый раз, за счет 25. Значит, у тебя есть персональная палатка, ты должен ее уметь... Собирать, разбирать, естественно, да. и быстро, потому что в таких экспедициях никто тебя, ну, то есть у нас грубо было 25 человек, у нас было несколько джипов, 100 килограмм, а, это было. она легкая, реально легкая, но она же чатская понимаешь, или чудиская, она, естественно, неудобная. То есть она там, знаешь, какой-то раз нормально, есть такое видео, как я ее собираю, там собралась, какой-то раз ты ее не можешь собрать, а самое сложное в палатке, это вот ты ее собрал, и ее нужно поместить в свой мешочек. Нифига не помещается, каждый раз она все больше и больше, потому что надо правильно собирать, отдельно там эти спицы, все-все такое. Значит, каждый день ты передвигаешься на джипе по пустыне, ну, мы же понимаем, что такое пустыня. Ну, хорошо, когда бархан, бывает Это такая равнинная пустыня. какой кошмар. И ты хочешь в туалет. А джип открытый или... А, джип закрытый, потому что когда ты двигаешься по... Нет, послушай, когда ты двигаешься по пустыне, по песку, да. там есть песчаные бури. Даже так. если бури нет, песок же настолько легкий, что если у тебя будет включенный кондиционер, он просто быстро вернется, mm -hmm. быстро сгорит, перестанет работать и все и окна ползакрыли. у тебя закрыты, да, потому что 17 пыль... без душа да, ты просто красавчик вообще, я, я но я пока вообще ничего Слушай, не но... понимаю если но... честно, я ну, вот подожди, я но... просто объясни, хорошо, да я тебе расскажу в чем ценность <свят> вообще вот <свят> такого так, путешествия у тебя нет совершенно никакой связи с внешним миром. Вот Естественно. Это я, вот это классно, у да. тебя какой-то, ну, у тебя нет Wi-Fi, у тебя нет вообще связи. Слушай, у меня был специальный приходят, спутниковый телефон, ну, потому что у меня маленький ребенок дома, и я каждый день звонила и спрашивала, как Катя. Угу. Достаточно, вот буквально. Опять же, он не везде ловит, то есть надо было находить какую-то вершину. В принципе, связь, ну, так, вот как-то есть, да. Ты не получаешь никакой информации извне, да? потому что, ну, что такое телефон? Помимо того, что ты можешь позвонить, тебе могут позвонить же, понимаешь? Информация, которая к тебе приходит, в нашей профессии, как правило, негативная. Тебе звонят, как правило, решать свои задачи или свои проблемы. Ну, Очень да. редко тебе звонят, спросить, как у тебя дела, чем тебе помочь. Ну, практически никогда, да? да. В основном, э, ну, этот аппарат у меня ассоциируется с негативом или с проблемами которые тебе помогают развиваться. Да, да. Конечно, конечно. Так вот. Так. Этот аппарат. Пустыни. Нужно новые проблемы найти правильно. Этот как, аппарат в, в пустыне служит только как бы аппаратом, который снимает э, фото и видео. Я да. никогда с тобой в путешествие не беру какие-то профессиональные камеры и так далее. Вот моя главная камера. Я всегда вот с этой штукой, которая э, я научилась достаточно неплохо, как мне кажется, снимать. Вот, э, значит, получается, ты отрезан от внешнего мира, от всей цивилизации. Все, что у тебя есть с собой, вот что ты решил вот, взять с собой, кто-то взял книжку, да, и там фонарик, и каждый вечер читал. Я, например, вообще не читала все эти 17 дней. Я просто вот только стемнеет, и я спать. И я вот так чудесно спала. Это, конечно, неудобно, да понимаешь, там, ну ладно, разбил палатку, где-то ну, там... Там есть какой-то спальник, матрасик. Какой конечно, заказчик. у тебя с собой спальник, Каремат потому что... Каремат у тебя есть, у тебя есть спальник, потому что ночи пустыни холодные. Плюс ко всему, если ты ночью, например, решил сходить в туалет, лучше дотерпи, когда будет свет, потому что вокруг полно змей, скорпионов и так далее, разных насекомых, несмотря на то, что ты находишься в пустыне. То есть это ну, как бы это опасно. Ты когда идешь на подобное приключение, ты должен давать себе отчет, что тебе нужно быть осторожным, потому что это дикая природа, и здесь пощады быть не может. Но когда ты на рассвете выходишь, например, и видишь восход солнца, и потрясающие тени, длинные барханов, такого, знаешь, такого, вот как у тебя рубашка, вот такого цвета, вокруг тебя золото с таким синим небом, вокруг тебя ни одного следа, только ну, человеческих ног, только следы змей, тараканов, там разных букашек, мурашек, и ты один в этой красоте, и у тебя... По звуку только ветер. И а где группа? Ну, палатки разбиты не так, что ты прям, знаешь, куча. Ты такая отвернулась, да, от всех, типа, вы а, там, Ты, ты знаешь, реально, я всегда свою палатку, <laughs> я палатку свою ставила всегда в стороне. Это потрясающе. Ну, по питанию, конечно, ты же сам понимаешь, что такое так я пустыня. Я вообще не представляю, не, не то, что по питанию, ты, ты говоришь, что туалет в джипе, как? Ну, как в джипе, ну, ты хочешь в туалет. Так, джипы, говоришь, 10 джипов или сколько там, 5 а, джипов. Джип едет. джип едет за джипом, ну, с такой дистанции, бывало даже такое, что мы едем по накатанной, но мы друг друга не видим. Mm. И, ну, какая опасность, скажем, в самой пустыне. Дюйд может застрять. Для того, чтобы пойти в туалет, нужно пойти за два бархана. Ты не, поняли, туда, не горизонт просто, конечно, понимаешь, конечно. По Что ты делаешь? Ты, во-первых, думаешь, что вокруг все очень порядочные. И ты говоришь, я в туалет, девочки справа, мальчики слева. Разошлись, и никто ни на кого не смотрит. Потому что другого варианта просто нет. И ты терпишь, как правило, до последнего так, что у тебя просто из глаз уже льется. Ну, это, понимаешь, это все мелочи. Это такие житейские мелочи, которые на самом деле потом ты даже не вспомнишь. А те впечатления, которыми ты обогатился, как ты почистился, можно сказать так. Переос... У тебя было время переосмыслить. Мы посетили несколько поселков. Мы были в племени на празднике урожая видели их обряды, смотрели, как они живут, как они воспитывают своих детей, как выглядят, какие у них э, каноны красоты. Это потрясающе, понимаешь? Вот одновременно с, с твоим ритмом жизни есть еще вот такой ритм жизни, есть вот так люди живут. Вот, они понятия не имеют, что такое архитектор и дизайнер интерьера, а тем более ландшафтный. Что мы там с тобой это непонятные люди. У них и так все есть. У все есть. Они просто не успели все то поломать. Правильно это понимаешь? Для того, чтобы построить, нужно сначала сломать, все уничтожить, а потом уже. Эти люди даже понятия, я уверена, они понятия не имеют, что по планете бродил коронавирус, например. Они понятия не имеют, что где-то там какая-то война или еще что-то. У них до сих пор есть натуральный обмен. Там идет бархан с солью, они поменяли на какую-то ткань и так далее. Они до сих пор вот так вот живут и выглядят абсолютно счастливыми я тебе серьезно говорю, и ты понимаешь, как интересно, вот ты когда в этой атмосфере пребываешь, вот там 17 дней, так или иначе тебя это торкает, я, как правило, после таких путешествий возвращаюсь абсолютно добрым, спокойным человеком, ну вот, понимаешь, у меня вот эта тревога, ежедневная, которая у каждого из нас присутствует, она уходит. На короткое время мне бы хотелось, конечно, чтобы на дольше мне хватало, но уходит. И ты начинаешь замечать и радоваться совершенно банальным вещам. То есть мы, когда приехали в отель после 17 дней, ну ясное дело душ. Боже, какое-то благо, душ, теплая вода, почистить нормально зубы, помыть нормально руки. Вымыть, вымыть волосы впервые за 17 дней, понимаешь, такие вещи о которых мы даже не задумываемся отель, я так понимаю, что не фешенебельный а просто отель, да? в Чаде, или, или в столице фишенебель. Чада есть Хилтон мы жили в Хилтоне и он, как бы, тебе хочу сказать ну, как бы, даже бар там есть с абсолютно презентабельными алкогольными напитками, хорошим обслуживанием хорошей едой, хорошими номерами ну, как для этой страны потрясающе, даже для нашей страны это нормально, абсолютно и, понимаешь, такие путешествия, они мне просто необходимы, я без них не могу, и, понимаешь, каждый год я себе планировала обязательно один-два путешествия таких, и вот в этом году этого не случилось, и я прям, ну, почувствовала, что мне вот не хватает. Не хватает этих эмоций, каких-то новых, новых красок, всего этого. То ли я себя, знаешь, как наркотик, подсадила на нечто подобное. Это, конечно, такие путешествия далеко не каждому подходят. И не каждый на такое согласится. А вот мне это нужно. Вот для моих эмоций. Для ощущения себя внутри себя. Мне это просто необходимо. Я каждому рекомендую хотя бы раз в жизни побывать вот в подобном окружении, как я. Ты не боишься тысячи проклятий? От кого? От, от тех, кто послушает твоих рекомендаций. А вы не понравится? Ну там, попадут туда, да, и первый день, знаешь, такой с рюкзачком. Ты знаешь, в любом случае, даже если людям это не понравится, они будут меня проклинать все это время, это будет одно из самых ярких воспоминаний за всю их жизнь. Поэтому даже это того стоит. Я очень рекомендую. Когда человеку комфортно дома, дом для него это все вместе с его участком. Он не хочет выходить на улицу. Это мы уже про фобию. Он хочет выйти на улицу для того, чтобы насладиться той красотой, которую создает архитектурный ландшафтный архитектор. Понимаешь, здесь как бы ну как можно тоже работать в тандеме. вышел на улицу такой, знаешь, вышел такой, о нет, хочу домой. <смех> Люди же ведь как они воспринимают? И жалят, и жалят <смех> Люди же вот как воспринимают вообще на самом деле жилье и ландшафт, да? То есть первое то, что увидит картинку, никто не задумывается о том, чтобы реализовать эту картинку, сколько нужно пройти чертежные работы, инженерии. Насколько это все взаимосвязано, насколько это все должно быть проработано до того, как, как прийти к этой картинке. И это очень важно. Человек, который хочет жить в красивом доме с красивым ландшафтом, должен понимать, что это э, работа не одного дня. Нужно создавать проект и э, на него давать время, потому что у нас как? У нас же все на вчера, да, ты понимаешь? Да, да. А для хорошего проекта нужно время, нужна хорошая проработка, нужны хорошие кадры, специалисты, которые будут разрабатывать проекты, которые будут реализовывать этот проект. Поэтому человек, который покупает себе участок, должен быть к этому готов. Тогда будет хороший результат. И нужно привлекать э, на свой участок только людей, в которых человек уверен или кого рекомендовали. И не, ну, не рисковать тем, что для него будет конечно, итоге дорого, как в прямом и переносном смысле, понимаешь? И я хочу сказать, что на сегодняшний момент, слава богу, если на территории нет водоема и так далее, это все можно сделать, только нужно это продумывать заранее, а не так, что... Я больше даже хочу сказать, что если нет водоема, то это прекрасно, это даже лучше, потому что лучше, дешевле и красивее построить искусственный водоем, чем привести в порядок Болото, у да. там, ну, грунтовая вода, у ну, него движение, там, сезонное движение, высыхание, камыш, грязь, лягушки, ну, это реально болото. То есть, ну, я, я например, вот советую всем, покупая участок, покупайте сухой участок. Или если он в низинке, там, ну, логически там создается озерцо то вы осушаете да, строите нормальный сухой подвал сухой фундамент и рядом создаете себе любую красоту которая вам только захочется на сегодняшний момент я всегда говорю клиентам в стройке невозможного нет возможно абсолютно все но обязательно нужно делать проектной документации обязательно потому что сколько есть заказов когда люди построили представь себе дом без проекта, без чертежей, потому что прорабам им сказала сделать так, так, так, в конечном итоге ты потом начинаешь выкручиваться из этой ситуации, где куча ошибок, неудобств, и потом в процессе эксплуатирования этого дома вылазят такие побочные явления, ну, это дискомфорт, понимаешь, это опять же затраты, это время, это плохая энергетика, это все имеет большое значение, поэтому... Купил участок? Пожалуйста, найди команду и дай время этой команде поработать над проектной документацией. Затем, пожалуйста, не торопись. Найди людей, которые реализуют это или послушай рекомендации. И не нужно искать самых дешевых. Почему они самые дешевые? Задай вопрос. Почему? Я вот да, только об этом сказать. Почему этот мастер стоит столько, а это столько? Подумай, почему. Но на все же есть всегда ответ. Просто включи логику. Это не требует много времени. Все очень просто только хотел об этом сказать что на самом деле как проектирование может скажем так финансы отобрать не предоставив нужных ценностей да также и проектирование может, может и сэкономить тут, тут да. действительно не нужно искать дешевого то есть действительно нужно искать качественное то что за тебя все продумают, и не знаю, и все, и, и все посчитают, и все твои риски учтут, и стоимость материалов на, на рынке, и все, все остальное. Опять-таки, из, из, из грамотного проекта можно взять любую информацию. И, и, и можно нанять любого подрядчика. И проконтролировать правильную грамотную документацию можно проконтролировать. То есть, ты хозяин своего проекта, ты понимаешь, что тебе делают. Ты нанял, там, допустим, технадзоры, и и они все сидят, считают и все проверяют, и пожалуйста, поэтому это по проекту видно. И еще момент очень важный, как я считаю, это очень важный момент, и ты, наверное, меня поддержишь, что после всего этого не стоит посылать на три веселых буквы архитектора и говорить, а, проект есть, все, мне уже ничего не надо. Потому что могут быть нюансы, которые, можно, может быть, нужно в процессе решать. То есть нужно... Ты имеешь в виду, зо... когда создали проектную документацию? эти Конечно. Саму, Нет, конечно, что, это исключено. Конечно. Исключено. Все время на телефоне. Как мне это... Вот тут мы ничего не поняли, подскажите. Это тут, тут в магазине не было. Ну, все время идет... Вот проект идет до тех пор, пока не пока включили горячее отопление, не да, и начинаем принимать ванну. То есть вот и да. даже больше, я хочу сказать, смотри, даже когда уже проект окончен, все абсолютно сделано. Человеку нужно еще пожить, ну, хотя бы какое-то короткое время, для того, чтобы понять, чего ему еще не хватает, или что, им, что для него лишнее. Такое часто бывает. Понимаешь, человек живет на самом деле, не живя в этом пространстве, он может только предугадать, что для него будет хорошо. И не всегда, к сожалению заказчик слушает архитектора и его рекомендации. И, как правило, вот когда были какие-то моменты, когда он не послушал, сделал по-своему, или послушал прораба или сантехника, которая, оказывается, очень хорошо там разбирается, потом жалеет, и потом нужно эти вопросы решать, ну, уже по теме, Такой только, только, знаешь, на диванчике расслабился, такой попивает винишки. От, елки палки а тут вот еще окошко нужно... Пробить Тут уже за дверью бригада, да, тут, тут, тут, мы уже. Ты Здравствуйте, знаешь, отойдите. Ты, ты знаешь, и такое тоже мы... бывало. бывало да. Подождите в минутку. В можно все, абсолютно. А, скажи, пожалуйста, мы же как-то с тобой познакомились? Да. Это было в прошлой жизни или, или в этой? Ты не поверишь. Я просто когда это было? Вот, вот, вот ты не поверишь. Вот буквально совершенно недавно Фейсбук сделал мне напоминание, которое было очень много лет назад, где-то лет 10 назад. Вот. И мое воспоминание еще десятилетней давности mm -hmm. повлекло воспоминание, как мы с тобой познакомились. Я тогда была совсем юной. Стоп, перспективная это больше, девушка. Я теперь... Ну да, но вот то воспоминание побудило так, новое ага. Все взаимосвязано. Это так, же цепочка. Так, В жизни так, же так, вот так. на самом деле все вот так вот переплетено. Я была тогда, наверное, еще студенткой. Ты не помнишь? Я помню, что... Или уже закончилась? Я помню, я помню что э, я работаю все спокойно в своем офисе. Вот, на Андрея Иванова, здесь вот, возле Парка Славы. Заходят две э, метр восемьдесят э, худые, красивенные барышни. Вот, у меня рост там в два раза меньше, разделить на два, да, вот, я смотрю, вот так вот, заходят две красивенные барышни, вот, в кепках, в длинных таких сапогах, таких вот полуармейских, таких да, вот. Мода вот. такая была, да, да, да, да. Да, и я не помню, чего пришли ко мне вообще что? на самом деле. Я точно, я помню, я помню. В общем, это был наш первый объект, это была квартира в современном стиле с японским уклоном. И мы придумали по тем временам, это же гениальная была просто идея, в квартире, ну, современной, да, вот обычной квартире поставить прям настоящий водопад. Чтобы он работал, чтобы водичка текла, чтобы гора была похожа на настоящую. А по тем временам, если ты помнишь, интернета не было. Телефон появился только Nokia или не Nokia. Нет, тогда Nokia не было, Костя. Тогда был какой-то аппарат совершенно другой. Ну, я не помню даже название. В общем, это же другая была эпоха совершенно. И узнать о тебе э, из интернета невозможно было. Не, не, не было такого понятия загуглить. Вообще не было понятия Google. Да ничего этого не было. Но тогда, э, по-моему, э, двигателем прогресса были выставки. И мы о тебе узнали, потому что ты участвовал в выставке Акватерм или что-то такое. Мы тогда, будучи, будучи там студентами, посещали все выставки. И то, что мы увидели на выставке, буквально нас поразило. По тем временам такие инсталляции живые, с растениями, там, с водичкой... А эти стены, по которым вода текла, это же потрясающе. Мы просто сейчас к этому привыкли. Сейчас нас этим не удивишь совершенно. Но тогда это был просто показатель профессионализма. Такого, вот насколько я помню, в Украине точно никто не делал. Ну, и мы, наверное, тогда у тебя взяли буклет или визитку. Вот тоже, эту тонкость не помню. И пришли к тебе в офис. А офис у тебя был совершенно уникальный. Если ты помнишь, у тебя одна комната была полностью отделанная под пещеру. С подсветками, э, с рыбками, аквариумы. То есть ты входишь в совершенно другое пространство. Вот представь себе, на улице там, машины ездят, там, сигналят э, друг другу в пробках. Там автомобилисты, все нервные к тебе. Открываешь дверь. И просто другая реальность. У тебя там еще, по-моему, было какая-то музыкальное сопровождение какие-то птички или что-то такое вот. и приливались розовые, голубые огоньки и вот эта вся красота, красота, красота. И когда мы зашли, <с Eco> это так впечатлило. <изв outgoing> все. Понимаешь, для меня было все понятно. Точка. Я хочу с этим человеком работать. Точка! Ну вот, в общем-то, я так долго тебе рассказываю, как мы познакомились. И потом... И потом, и потом мы тебе заказали и ну, этот вот водопад. этот небольшой и... водопадик, а бы, да. потом... А потом мы встретились в кафешке на э, контрактовой площади, там, да. помнишь, был еще контрактовый дом, кафешки были, не знаю, что там, сейчас почему-то все это закрыто. Угу. Мы встретились на контрактовой площади и решили провести совместную выставку. Да. И вот тогда... Это был старт. И вот тогда это был старт, и, и на этой выставке... После проведения этой выставки, я тогда уже обалдел от, от вашего профессионализма, встали две красотки, мне это вообще не нужен был, абсолютно просто, я мог туда не приходить, вот, и принесли заказы, то есть просто вы были центром всего внимания, да, у вас было много материала, информации, вы, в принципе, были очень креативны, вы могли очень быстро найти общий язык с заказчиками, вот, у тебя была подруга, подружка. Вот и э, все это как-то так компилировалось быстро. И когда выставка закончилась, мы сели в моем офисе, и мы не знали, что делать с этими заказами. Да. То есть такое огромное Это было была проблема. Да, да, да. Я помню, я помню. Я помню, что я помню, что я поражался. Я поражался твоим, твоему трубо, трудолюбию. Вот что. А, твоя партнерша, но ну, она меньше работала в принципе, она и ты, ты говорил, я не могу это все тянуть сама, у меня 10 проектов, а у тебя один, ну как это же неравноценное не партнерство, ты днем и ночью, огромное количество проектов, проектов, одновременно, как без того, что у тебя был такой опыт не было такого опыта, да, да вести огромное количество начало. проектов и вот ты, ты рассказывала про интерьер какой у меня красивый вроде как интерьер. На самом деле, в принципе, это был, наверное, последний мой интерьер в моей жизни. Потому что, когда я посмотрел на те креативные решения, как вы делаете, я просто понял, что интерьер может быть красивым. Действительно, это, это, вот что мне поразило в тебе, знаешь, это, знаешь, вот в каждом интерьере какие-то какие динамичные э, застывшие идеи. То есть я помню, буквально первый какой-то э, дизайн был с одуванчиком, где от, о, о, о, оторвались пару вот этих вот пушинок, и ты, просто это, это мгновение, я не, я не представлял себе, как можно такое сделать в интерьере, как это можно нарисовать, просто это было потрясающе. Я первый раз в жизни увидел круглые кровати просто да, круглые, да, это хит, понимаешь, да, это и эти хит, кровати да. можно было, да. то есть я думал, это ж прикольно, да, с любой стороны можно <свят> вот идти, вот. Это было очень разнообразно, непредсказуемо. И что еще мне больше всего нравилось, это то, что когда приходили заказчики, и мне тоже так хотелось быть так, вот похожим, на, да, приходили заказчики, вы сами думали, вы сами придумывали то, что хотели. Приходили заказчики, нам нравится, и не было, не, не было такого, вот переделайте, доделайте, может быть редкие какие-то случаи, каких-то там ну, странных людей появлялось, но вообще в принципе я думал, ничего себе, как это, но это же настолько смело, а как это так? Ты понимаешь, мы говорим о времени более 20 лет назад, люди тогда не были искушенными. Вообще дизайн интерьера, вот грубо говоря, давай так, 20 лет назад он начал в нашей стране как бы зарождаться. Идеи, которые приходили дизайнерам в голову, они еще не были опробованы большинством, как сейчас. И люди, они были голодные к этим идеям. Им хотелось дома видеть потолки какие-то невообразимые, какие-то элементы другие. Потому что мы же на самом деле выходцы из постсоветского пространства. Я не знаю, что там у тебя было дома. У нас дома висели ковры. На полу тоже там какие-то ковры. Ну, в общем, у всех плюс-минус была одна и та же обстановка. И люди хотели, хотели что-то другое. То есть появилась какой то там мода на какие-то такие комбинации цвета темно синий и Эти безумные подвесные и, и гипсокартона потолки. Сам гипсокартон только тогда появился, да? Ну, может, 25 лет назад. Ну, ну да. новые материалы. Гипсокартон – это было круто. Конечно. То есть, понимаешь, ты когда скажешь, например, по тем временам, что... Слушай, у потолок, меня под... подожди, до... до него еще нужно было дожить. Да? У меня дома э, потолок э, зашит гипсокартоном и есть врезные галогеновые лампочки. Все, ты модный, понимаешь? Потом уже да, второй виток, это уже приходила классика в интерьер, пришла. И вот здесь, конечно, э, вот знаешь, такая тонкая грань. Если ты не профиль, не разбираешься в стиле. Получается, конечно, ужасный интерьер. А если все-таки ты отучился на архитектурном факультете, получил те знания, которые просто необходимы для того, чтобы сделать продукт правильным в классическом направлении, ты не можешь закончить курсы дизайна две недели, не имея вот ту базу, которая должна быть заложена институтом или там, твоими личными хобби, да, ну, изучение истории. У тебя получится такой смешной проектик. Вот, поэтому э, там историю с гипсокартоном и натяжными потолками мы все благополучно пережили. Второй виток – это пошла классика, э, начиная с барокко, ты помнишь, американская классика. Потом появились более искушенные люди, которые захотели видеть в своих интерьерах Арнуво. А это вообще люди с такими глубокими знаниями, которые понимают эту эпоху, откуда это все зародилось, почему такие линии, что они хотят. Ты понимаешь, вот когда ты живешь вместе с интерьером, с цветками, моды, э, с, с этой эпохой, ты же начинаешь, ну, если ты, мне кажется, если ты профит, ты начинаешь любить все-все-все-все эти стили. Ты можешь сделать симбиоз всего-всего, что ты видишь. Ты уже чувствуешь этого клиента. Ну, чем дальше, тебе проще, проще работать. Но когда ты начинаешь, когда ты еще зеленый там, студент, и у тебя сразу такое количество клиентов. И ты понимаешь, что ты до конца еще даже не знаешь этот материал там тот же самый гипсокартон, какие возможности, что с ним происходит, как он трещит, как, как нужно профиль оставить э, и так далее. Это же на самом деле такая огромная смелость заявлять о себе, как о дизайнеры интерьеров, не иметь еще знания, которые потом с опытом приходят. И вот мы были теми смелыми девочками, которые мечтали работать с тобой и видели твою смелость, потому что твоя смелость, она на самом деле была не менее уникальной, чем наша. Вы же делали совершенно безумные инсталляции, опять же, из таких материалов, плюс связанное с водой, это и риски, и, естественно, такую работу, для того, чтобы сделать такую работу, нужно иметь квалифицированных мастеров, их нужно воспитывать. Ими нужно управлять, это все очень сложно. Ну и по итогу я к чему это веду так долго. У нас получился такой mm -hmm. замечательный симбиоз, и мы в такое благодатное время начали работать. Ты помнишь, 20, например, 208 год. Это же 2008 год это мы уже работали, это уже лет, года 4, да, или вот сколько? Мы, да. наверное, да. Слушай, давай, это я уже не 2008... хочу проснуть про время. Короче, это было давно. И я просто помню, что 2008 год это для кого-то был кризис. Ну, для большинства. Вообще, это мировой кризис. Ну, для меня это был кризис, конечно. А для нас это был самый удачный и плодотворный год за всю историю, ну, вот скажем, моей карьеры. Парадокс. Очень важно, чтобы архитектор, дизайнер или человек, который занимается проектом для тебя, для другого человека был всесторонно развит. Это очень важно. Что для этого надо? Посещение выставок очень важно. Желательно мировых uh -huh. выставок, которые известны во всем мире, где э, ты можешь изучить, какие будут тренды и так далее, и так далее. Если ты хочешь быть в струе, если ты хочешь заниматься, ну, шаблоном и как бы, ну тогда мы не говорим про этих, мы говорим про прогрессивных людей. Выставки, путешествия, это очень важно, это обогащает лично твой мир, расширяет, и ты свой опыт, свое мировоззрение можешь передать на объект, привнести совершенно свежие и неожиданные идеи, и твой объект, он становится абсолютно ну, наполненным и своеобразным, это очень важно. Когда мне человек говорит, что «да к мне как бы нормально и в Киеве, и как бы вот же есть интернет, так вот же я зашел и посмотрел, но ну зачем же мне как бы куда-то ехать?» Нет. Если ты своими глазами не посмотрел, не пощупал, не посидел, не попользовался, не побывал в каком-то известном ресторане, у которого есть своя история, свой дух, э, не знаю, и так далее, ну, ты понимаешь, что я имею в виду, ты не сможешь это просто передать другому человеку свои идеи и это реализовать. Это невозможно. Нельзя по картинке это просто содрать. В этом не будет души и будет много ошибок. Ну, понимаешь, это плоско. Обрати внимание, кого-то называют гением, а кого-то нет. Почему? Почему? А потому что гений видел совершенно необычные вещи и мог совершенно по-другому предоставить какое-то свое видение любого, будто картина, ландшафт, дом, неважно что, у него свое видение, и оно настолько необычное, органичное, захватывающее. Может быть, не вовремя, да? может быть, он опередил свое поколение, но он видел это так, и это, ну, это гениально. Я, знаешь, я не люблю вещей, которые совершенно предсказуемые. Вот тебе, пожалуйста, современный дом, значит, современный ландшафт, забор и так далее. Это закон, который привыкли к этому все. Так это должно быть. Так кто-то решил, так считается правильным кем-то, каким-то человеком или людьми. Но гораздо интереснее, когда есть неожиданный поворот. Конечно, он должен быть в тему. Но когда в нем есть какая-то изюминка, это берет, понимаешь, это гениально. А если это все предсказуемо, как ты говоришь, окей, итальянский домик, итальянский дворик, замечательно, это будет замечательный проект, совершенно по канонам определенного стиля, который будет красивенький, но не более того, понимаешь, я вот так отношусь ко всему. Ну это, ну понимаешь, таких примеров но, же но, очень много. Ну да, но, ну хорошо, а вот, допустим, и вот у тебя, допустим, такая ситуация, да, ты встречаешься с клиентом, да, и вот, и вот ты понимаешь, что клиент, ну, был там, был Виталий, он знает, в принципе, как бы архитектуру. И ему нравится, и он хочет. Да, ему нравится, ему дворик, садик, все остальное, и ты вот предлагаешь, ну, у тебя есть такая вот гениальная идея сделать ему... И он не соглашается. А и он, да, и он, наоборот, просто рубит на корню, мочит, все, нет, это не пойдет. Да, Костя, это... Бобик бич, сдох? Бич Бобик нашей, сдох? Да, это, это к сожалению, это я, я совсем недавно с таким сталкивалась. Ты понимаешь, это так печально, и я, я вот лично очень сильно переживаю по этому Насколько холоду. человек теряет? Доверишься, доверься, рискни, да? Да. Насколько но... человек теряет? Если ты доверяешь врачу, но ну, ты уже доверяй ему или не доверяй. Понимаешь, не контролируешь, ну, как человек, скальпелем что... этим будет работать. Либо ну, ты вот у у уже него есть своя фантазия, Бери уже, уже или так. не бери, да, и все. Вот как? Понимаешь, у него есть своя фантазия, он видит это так, и даже если ты ему покажешь результат гораздо интереснее, и более своеобразный, и более органичный. Он все равно живет своей фантазией, он будет хотеть этот фонтанчик, о котором ты говорил. Угу. Он не поймет, что ты ему предложил. В лучшем случае, через определенное количество времени, он дойдет, что твой вариант был очень классный. Это в лучшем случае. Но, понимаешь, это же для того, чтобы понимать то, о чем ты говоришь, да, предложить какое-то совершенно свое видение. Человек должен культурно вырасти. Он должен над этим работать, понимаешь? У него эти знания должны откуда-то взяться, обогатиться. Он должен понимать, что это можно совместить, это будет красиво. Но, но, как правило, этого не происходит. К сожалению. Тут два варианта. Либо тебе человек абсолютно доверяет, и тогда он получает очень классный результат. Либо он начинает тебя учить, как это нужно сделать. Это, это, это, просто призыв к нашим клиентам. Как мы вот тут собрались, мы все все, с этим да. Все, все. Петух, кукушка, мы друг друга похвалим, похвалим, но вот, как хотелось бы, вот ре, реально вот нашим клиентам призыв, да. Вот да. Доверяете? Мы выложимся на 100%, да. вот реально да. вывернемся, все сделаем, чтобы это было очень круто, и вот это самое, ну, а как доверять, от как, вот как ты, как он доверяет, ну, ну личный бренд, опять? понятно, ну, да, ну, посмотри, не знаю, посмотри, там, картинки, посмотри, да, то есть, посмотри, как было, как было, у нас уже опыт какой-то был, ну, правильно ну, же? Ну, послушай, ну... Вот ты пришел ко мне, например, да, для того, чтобы прийти ко мне, что ты делаешь? Ты смотришь мои работы, ты, если тебя порекомендовали, ты был, значит, в каком-то объекте, угу. сделанном. мной, тебе понравилось, ты уже меня выбрал, правильно? Ты, если ко мне пришел, ты уже меня выбрал, ты уже прошел вот этот фильтр, все, окей, теперь что, у тебя появилось недоверие? Почему у тебя появилось недоверие? Давай разберемся, ты же меня уже выбрал. А, ты хочешь все-таки другой проект, ты хочешь сам его сделать с моей помощью или что ты хочешь ты понимаешь тут если углубиться в эту тему просто слышать заказчика да и и, и слышать что он в реальности хочет не слышать, то что он говорит да, не то что да. он тебя озвучивает да и не то что там в тех заданиях даже написала реальности понять его понять его суть понять его реальное желание зачем ему это нужно ну и опять же, знаешь, бывает, что есть, ты понимаешь реальное желание, ты понимаешь, что человек хочет, но ты понимаешь, что так будет плохо. Вот это такая, знаешь, грань, ты объясняешь. У меня было до да, нескольких проектов, когда я говорила, вот сейчас я снимаю с себя ответственность, угу. как это все закончится. Я против, я не хочу, чтобы было так. Вы сейчас поступаете, как вы хотите. Потом, пожалуйста, не нужно мне рассказывать, uh -huh. что мне нужно было на вас повлиять. Я работаю архитектором, я не психолог. Понимаешь? Потому что многие, ну опять же, путают нашу работу. Мы же, понимаешь, мы постоянно в связке с заказчиком, да? Мы постоянно с ним разговариваем. Для того, чтобы создать для него его личное пространство, ты должен понимать этого человека. Это как uh -huh. психолог. Но это не психолог. Понимаешь, я же не управляю его мозгами. Ну, я сейчас грубо говорю. Я делаю свою работу. А вот скажи, пожалуйста, были у тебя такие случаи, да, такие вот ситуации, когда клиент до самого последнего момента, вот он не понимал, что ты делаешь. Мало того, и, и, и окружающие его, и его свита, и он сам, и там кто-то там где-то там снялось, где-то оно мелькнуло. Это просто... Это, это безумство, что, что она делает? Это какой-то кошмар, это бред, это собачье. Это так никто не строит, такое не делают. Все до самого-самого последнего момента ты держалась, терпела, терпела, все равно шла, тут куча вот этого всего шлака вываливалась, понимаешь, там все, и потом он увидел, вот тебе досталось один день признания, да? Зашли. Класс, это было круто, мы же думали, вот да, это вот, вот да, как так, так хорошо. Вот прям как ты говоришь, вот прям один в один. Ты представляешь, вот я вот сейчас закончила очень крупный проект, и мне все говорят, подрядчики, которые участвовали в этом проекте, они все говорили, и клиент в конце концов, все говорили, мы не понимали, что, что получится. С детских лет у меня была сосредоточенность на каких-то определенных вещах, которые были нетипичны mm -hmm. к тому возрасту. Я резко отличалась от всех детей, которые жили ну, на нашей улице, как минимум. А даже, наверное, и от тех детей, которые учились в нашей школе. Я сама это чувствовала. Меня дети не любили. Понимаешь? Я как-то постоянно была как изгой. Я очень много болела в детстве. И, ну, естественно, когда ты болеешь, ты сам с собой. Ну, что ты дома? Ну, ну не знаю. Я очень много рисовала. и развлекала себя, как могла. То есть, понимаешь, я фокусировала вот саму себя в себе наблюдала еще с детских лет, это помогло, наверное, в будущем, ну, в своей профессии, потому что быть архитектором, это далеко нелегко. отучиться 6 лет на архитектурном факультете очень тяжело. А как же хобби? И да, безусловно, ты подловил, но ты понимаешь, хобби-хобби, но для того, чтобы пройти 6 лет обучения, твоего хобби как бы маловато, ну да, твоего желания быть архитектором маловато, потому что тебе приходится сталкиваться с такими вещами, которые тебе абсолютно не нравятся, я ненавидела высшую математику, вообще для меня математика, начертательная геометрия, Э, строймеханика, сапромат. ну, боже мой, Костя, ну, хотя бы раз в жизни мне это понадобилось. Да никогда. Я понимаю, что в процессе обучения у тебя развивается мозг, не, ну, мышление. Как бы, ну, ну, упадет балка же... или не упадет, это что же, надо заранее понимать, вроде как, да, подпирать ее чем-то или нет. Если потолок... То есть, можно такой сделать проект, понимаешь, когда инженеру схватиться за голову, понимаешь, и скажут, да, ребята, хорошо, вот, продавайте завод, построим эээ, домик да. маленький. ну смотри, что делает архитектор, по сути? Да? Он должен понимать материал, с которым он работает. Он должен понимать, что этот материал может и а чего он не может. Когда он придумывает эээ, проект, неважно, что это будет. Будет это колокольня, это будет мегамаркет и так далее, он должен понимать предназначение, геодезия, где это будет находиться, геология и так далее, так далее. Так далее. То есть эти ну, знания, понимаешь, они не даются в институте, это с практикой приходит. А дизайн интерьера, у нас вообще такого не было э, предмета, не было, можешь себе представить, вообще не было дизайна интерьеров. А получается, что получив диплом архитектора, мой профиль по жизни оказался дизайнер интерьеров. То есть, если взять процентное соотношение заказов на интерьер и на архитектуру, интерьера больше. Ну, так случилось. А мне этого не преподавали. Конечно, эти знания, да, вот из вот, чего я черпала, это, конечно же, сюда входит и рисунок и композиция, и все-все, это, ну, имеет большой вес для того, что, чтобы делать то, что я делаю. Но профиля не было, не было дизайнера, дизайна интерьера, понимаешь? И не было у нас, в моей жизни, знания по религиознавству ни разу не сработали. У нас был такой предмет. Хотя мой дипломный проект был, это э, монастырский комплекс. Можете себе представить? Ну, как тебе сказать, много чего было в институте, чего ну что, мне ты пока ты не говоришь, понадобилось. Ты сработало, да? Но есть же вот э, там заказчики разных вероисповедание, да? у них mm -hmm. по-разному должны, наверное, размещены быть помещения, у них должны быть разные, э, ну, восприятия солнца, там, луны, там, и так далее, сторон, сторон света, еще чего-то, правильно же ведь? У них, у них для, должны быть отдельные какие-то помещения для, там, для мужчин и женщин, даже все надо знать. Ну, вот эти... Буддист да, пришел да. тебе такой, знаешь... Был у такой, меня буддист, Я был. хочу, понимаешь? Да. Я ну, понимаешь, таких знаний в институте не дают, то, о чем ты говоришь. Это уже приход с практикой. Очень много у меня было клиентов, которые... Э, я им очень благодарна. Они были очень сложные, с точки зрения нестандартные. У, у, -у, у них были требования нестандартные. Мне приходилось изучать материал для того, чтобы сделать для них проект. Это очень интересно. Э, и ты же понимаешь, что благодаря таким людям ты развиваешься. Ну, их задачам ты развиваешься. Это потрясающе. Вот. Так что побольше тебе сложных клиентов. Да, ты знаешь, я считаю, что вообще я профилируюсь на конкретно сложных людях. Вообще все, что сложно, это ко мне. Вот прям с детства, опять же, понимаешь? Вот так всегда было. Я даже, я не знаю, мне как-то вот простые люди уже и не попадаются. Если По раньше сути, твой они... вот бренд, он, он, он идет с детства, да, вот у тебя никогда не было сомнений, да, что это, что мне нужно открыть фирму, да, или, или развивать свой, свой бренд. У тебя было Идея только развивать свой бренд, правильно? У меня, знаешь, какая-то была невероятная любовь к своей фамилии. Она же такая сложная. И всегда с этой фамилией были какие-то сложности. Например, в институте там Сидоров есть, Петров есть, Фарносова есть. Вот так всегда было, да. Но мне безумно нравилась моя фамилия, и я еще с детских лет поняла, что если я там выйду замуж, я не буду ее менять. Вот настолько она мне нравится. Так и случилось в конечном итоге. И получается, что как-то мне стало абсолютно давно понятно, что человек идет на другого человека. Ну, понимаешь, на его фамилию, на то, что он сделал, на интерес к этому человеку, что человек тебе может предложить, что он mm -hmm. может дать тебе взамен, как ты можешь вместе с ним развиваться, насколько он для тебя интересен, насколько для тебя комфортен и так далее. И так далее. То есть фактически идет на твою фамилию. И считай, вот с детских лет ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты, я вкладывала в свою фамилию. Вот. Так э, для кого-то время уже ушло. Ну ты же понимаешь, Или что это все-таки нет. <смех> <смех> понимаешь, это все равно вот мое желание быть архитектором, как я видела жизнь, на что я тратила свое детство, понимаешь, в конечном итоге привело к тому, что есть, да, то есть я все свое свободное время рисовала. Я изучала э, крылышки бабочек. Я их перерисовывала миллионы раз. Но понимаешь, это все имеет значение в дальнейшем. А вот скажи, пожалуйста, э, ты. Э, Но ну, я знаю, что ты не ограничиваешься только нашими родными клиентами, да? У тебя есть много зарубежных проектов. Вот э, скажи, пожалуйста, какой вот э, самый такой отдаленный был зарубежный проект. Это интересный вопрос, да, такой отдаленный. Какой проект был сам? дальше всех, скажем, да. И тоже интересно вот для нас. Скажи, есть смысл искать своего счастья для нас, талантливых людей, для талантливых ландшафтных архитекторов? Есть ли смысл нам искать счастье за рубежом? Или все-таки сконцентрируясь лучше свое внимание на патриотизме, на творчестве вот э, в нашем райончике, благоустроить наш рай город, район и вот так, вот, вот, так вот, вот. Скажи. Я считаю, что для таланта границ нет, абсолютно. И если вот у тебя есть желание, вот ты чувствуешь, что тебе нужно расширять свои границы именно территориально, ну, например, там взять другую страну, значит, действуй. Но твой клиент тебя найдет с любой страны. Конечно, тебе надо заниматься, развивать, рекламировать и так далее, и так далее, но надо, вот что ты чувствуешь внутри, вот тебе здесь тесно, почему я пришла на телевидение, почему я начала делать проект телевизионный, в стиль мне в какой-то момент стало тесно, угу. Но ну, представь себе, изо дня в день, хоть это и мое хобби, я все равно занимаюсь плюс-минус одним и тем же, все-таки эти изюминки, вот эти уникальные люди с совершенно э, какими-то нестандартными запросами, они редко появляются, в основном, все равно все люди, их можно поделить на группы, они хотят одного и того же, плюс-минус одинаковую э, цветовую палитру, плюс-минус одни и те же желания, понимаешь? И мне какой-то момент стало тесно. Я как раз со своим знакомым сидела пила кофе и говорю ему, мне стало тесно. Он говорит, так что тебе мешает сделать свой телевизионный проект, у тебя получится. Угу. Но мы знаем, что зерно, посеянное в голове, идея, оно разрастается и буквально через... Значит, 9 мая он мне э, сказал эту идею, да, посеял это угу. зерно, и уже в августе нашлась команда, совершенно волшебным образом, которая помогла мне реализовать э, мою задумку, и все это было очень непросто, потому что не имея знаний, не, зна... не имея образования ни в журналистике, абсолютно не понимая, как это все работает, как это делается, Начиная с самого начала до самого конца, ты ничего не знаешь, ты учишься и делаешь, делаешь этот проект, и ты выходишь на телевидение каждую субботу. Mm -hmm. Это титанический труд вообще. Ну, работать на телеке, выпускать программу, это титанический труд. И я бы, наверное, если бы не война, до сих пор бы этим занималась. Самое глобальное, что ты принесла в мою жизнь. Первый момент. Или потом, скажу Нет, просто я просто об этом э, обещал потом Ну ладно, хорошо, давайте, все, давай. Давай уже сразу, все, говори Да, уже, да рубить из плеча. Значит, смотрите. Значит, итак, шаг номер один. А, значит, у меня на фирме работала симпатичная девочка, вот, звали ее Валерия, и мы как-то так с ней несерьезно встречались то поссоримся, то встретимся, то, то одно, то другое. И я помню такой момент, это было в 2011 году, по-моему. Ну, мы встречались, мы, мы как бы в любом случае, мы все то лежили вместе, то разделяли. Ну, короче, были вместе, как-то вместе, но помню, был 2011 год. И ты, и я вот встречаюсь с тобой как с другом и говорю, вот все, я что-то все уже, я понял, что... Я уже все, я уже один, я уже холостой, я все, я не хочу ничего, короче, все, я уже одинокий, вот, как обычно, ты говоришь мне, послушай, а, и подожди, и по-моему, и по-моему, мы сидели в Желтом море, в ресторане Желтое море, и пришла Лера, ну, даже не знаешь об этом, ты же не помнишь, наверное, об этом ну, я же так внимательно слушаю, да, пришла Лера и ты такая, знаешь, и ты такая, знаешь, строго, как ты умеешь, так серьезно, так, знаешь, посмотрела на меня в глаза, так, прозвительным взглядом. И говорит, слушай, ну посмотри, какая красивая девочка, что тебе еще надо, что ты морочишь голову? И вот представь себе, с этого момента, вот с этого, с этого нашего разговора, вот мы вместе. Вот mm -hmm. Мы вместе, вот, ну, в принципе, мы познакомились, с, понятно, раньше, но мы вот с, с 2011 года мы вместе, у нас есть уже... 10 лет, между прочим. Да, mm -hmm. да, мы вместе уже просто живем вместе, у нас уже есть совместный ребенок, которому уже 7 лет, вот. Второй случай был очень интересный, опять-таки переломный. Мы такие, значит, веселые, жизнерадостные, ничего не делаем, у тебя куча проектов, куча клиентов, мы все забросили и просто наслаждаемся жизнью, ничего не делаем вообще, и мы тебе говорим, поехали в Санкт-Петербург, Питер, я помню, да, да. Мы, мы, мы а я говорю, а поехали, а поехали, сели Верно. в машину и поехали, да. ну да, да, учитывая то, что ты э, до этого, это, наверное, первая поездка на машине была, да, за 10 лет, да, помнишь, мы доехали, я говорю, так, ребят, давайте я назад самолетом, да, и вот мы останавливаемся в первом ресторане, да, и я вытаскиваю, значит, я вытаскиваю, значит, свою визуализацию водопада, ты посмотрела, Он говорит, слушай, похоже, как будто фотография. Я говорю, ну так я же вот так делаю, понимаешь, как фотография, потом это переношу. И ты говоришь, слушай, вот ты мне скажи. Кто ты такой? Я я не знаю, кто я, я не знаю. Ты говоришь, ты ландшафтный архитектор, и я хочу через год встретиться с тобой, и чтобы я была убеждена, что ты лучший арх ландшафтный архитектор у нас на Украине. Я говорю, Наташа, ну как это может быть, это же никогда не произойдет, это же не может быть, я все, я ничего не знаю, чтобы ты стал лучшим ландшафтным архитектором на Украине. И с этого момента я стал ландшафтным архитектором и стал лучшим ландшафтным архитектором на Украине. По версии журнала Костя Юдин, по версии сайта, по версии канала Костя Юдин. Вот. Ну и третий момент, который не менее важный. Я так понял, насколько ты важную роль играешь в моей жизни и в раскрытии моего потенциала и таланта. Да? Я понял, что ты человек, который мне сдвинул с мертвой точки, да, когда все, хватит это самое перебирать. Вот твоя жена, вот твоя, это самое, вот, вот, вот твоя жена, вот твое дело. Все, это, жена это дело, все, занимайся, будь счастлив. И у нас появился ребенок, и я понял, что Бог любит троицу, да, и Наташа, будь крестной моего ребенка. И самое интересное, почему я так подумал, я понял, что у меня друзей очень мало. Я реально просто, у меня очень много знакомых, но реально у меня нет людей, на которых я мог бы, вот ответственных людей, на которых я мог бы положиться. По-серьезному, сказали, пацан сказал, пацан сделал. И я понял, что ты практически у меня единственный человек, самый ответственный из всех, кому я могу доверить своего ребенка. Понимаешь? Ну на всякий случай, да, это же обычно как на всякий случай делается. То есть когда все хорошо, пожалуйста, там, ну все, мы как бы можем жить на, на разных концах земного, земного шара. Но ну, а бывает же момент, да, когда Конечно. нужно своего ребенка кому-то доверить и кому-то его доверишь. Я обожаю музыку, кинематограф. Я обожаю смотреть кино просто. Ну и. Они играют Что просто колоссальную роль. Кого ты смотришь? Последнее, что я смотрела? Да. Я как-то, знаешь, за последнее время подсела на сериалы. Ну, такие коротенькие. Ну, Декстер, я помню, ты смотрела. Декстер это был еще, ой-ой-ой, когда, это сколько лет назад, <с боже, лет так семь назад, да, наверное, Декстер был. Ну, из последнего, вот то, что я смотрела на прошлой неделе, это шестисерийный сериал под названием «Маленькая барабанщица». Интересно. Угу. Очень это интересно. Это русский? Не, не, это заграничный. Рекомендую. То есть, на самом деле, кинематограф сейчас настолько, знаешь, сериалы, они превратились в реально... Хорошее кино. Классное да. кино, качественное, с замечательной операторской работой, с замечательными э, там саундтреками и так далее, и так далее. То есть, это же не так, как раньше была «Рабыни и Завра». Понимаешь, это же разное. Кинематограф, конечно, я обожаю. Я, я не могу, я без кино не могу. Мне прям нужны фильмы. Понимаешь, я когда смотрю фильм, я ловлю себя на мысли, что я даже не, не чувствую, кто рядом, что делает. Я вообще я полностью на 100% в этом фильме. Я могу вместе с фильмом плакать, смеяться, переживать. После фильма, если это хороший фильм, я еще сопереживаю героям э, несколько дней. Понимаешь? Вот для меня вот, кинематограф это обожаю. И точно так же музыка. Да. Я помню, что Мадонна опоздала на два часа. Какое два часа? На 6 часов она опоздала. На часов она опоздала? На шесть часов, это же все об этом говорили. Да. Как это может быть? Я не знаю, какая там была причина, я даже не помню. Но в общем, вообще реально это... Для меня это время вот так прошло, не, ну это, я была готова. Ну, это, конечно, да, это, конечно, моя любим, любимица, на самом деле. Я обожаю Мадонну, но я, конечно, на, на, на это безумие не пошел, естественно. Ну, я же тоже не знала, что он тогда такая. Шесть часов, я да. в шоке просто. Ну, бы, ну и было, был смысл ее ждать, или нет? Конечно. Когда Ты она при, пришла шоу. уже не то, что там, знаешь... Это потрясающе. Не вынесли шоу. ее на... Нет, она профессионал, понимаешь? Угу. Профессионал вышел, отработал, просто вышел от пилотажа концерт, который оставил, конечно, глубокие впечатления. Я даже будучи в положении, на предпоследних сроках, уже, скажем так, на восьмом месяце или конец седьмого uh -huh. месяца, ходила на Мерлина Мэнсона. Можете себе представить? Ну, у меня, конечно же, место было это сидячее, естественно. И я так, такой получила кайф. Конечно, Мерлин Мэнсон, это был последний его приезд в Киев. Ну вот, когда там uh -huh. было, да? Три года назад, считай. Я не поняла, что происходило на концерте, потому что такое ощущение, он себя так вел, как будто бы у него, этот, скажи мне... Ломка. Нет, ну... То как, и так как, понятно. Да, да ну, скажу, ну, когда люди э, просто без, нет, без, без, без зрителя. Саундчек, вот, я подумала, что это саундчек, ты можешь себе представить? То есть он заходил за сцену, что-то там типа искал, потом выходил, что-то тут пел, потом типа не пел, песня идет. ну в общем такой, очень своеобразный концерт. Но в принципе мне понравилось. Все равно понравилось, да? Понравилось, да. И что самое интересное, когда Катя появилась на свет, ну, эти же, да, вот этот период там трех месяцев, у Кати почти четыре месяца были колики. Я не очень громко включала Мерлина Мэнсона, и она переставала плакать. Ты можешь себе представить? Потому что вот практически всю беременность мы слушали mm -hmm. мы слушали Мьюз, Депеш Мод, Мерлин Мэнсон. Ну, такая как бы не классическая, нелегкая музыка. И, видимо, видимо, у нее вот где-то там подсознание подсознании. Э, эти песни были, потому что даже же в животе у меня была безопасность, и, видимо, это как-то повлияло потом, когда у нее уже были эти колики. А вот скажи, пожалуйста, а вот деньги за концерт этого, как его? Мэнсона? Нет. Мьюз? Да нет. Ну, этот, который лунную походку и ходил. Да. А, Майкл Джексон. Майкл Джексон. Вернули тебе деньги или нет? Да, мне вернули деньги спустя очень много времени. Я, я сейчас не готова тебе сказать. Наверное. Мне кажется, да, мне кажется, э -э месяцев восемь прошло, где-то до года, наверное, ага. даже прошло. Вернули деньги, и даже... ты знаешь, я вот на сегодняшний день не уверена, что мне надо было возвращать деньги. Если бы у меня сохранился билет, наверное, для моей памяти это было бы более ценно, чем те деньги, которые мне вернули, я их потратила, я даже не помню, куда. Надо было билет вернуть, да? Не надо было вообще идти на это, ну, знаешь, мероприятие. Конечно, для меня была трагедия словами не передать просто. То, что я всю жизнь мечтала побывать на его концерте. Вот наконец-то я смогла, я все как бы для этого сделала, все заказала, все, все, все, все. все и, и здесь вот вдруг я не поверила. Я когда услышала по новостям, что не стала Майкл Джексона, я не поверила. Знаешь, это просто как то шок. Как это произошло? Ну, чуданки да готовился к концерту, быть. да. Ну... Кучу концертов проводить собирается, все да, это же так да. разерно, да. так все мощно, так все как обычно, да. профессионально, на вышку. Я не просто Я... гениальный человек, конечно. Да это... Это такая утрата для этого мира, просто невообразимая. Наташ, скажи, пожалуйста, если бы у тебя в данный момент были все деньги мира, чем бы ты занималась? Тем же самым. Вот ты не поверишь, я была бы архитектором. Ну у тебя есть уже, тебе уже не надо брать деньги за свои проекты. Ты не понял? Я же не работаю, это мое хобби, понимаешь? То есть, ну, я не смогу точно сидеть без дела, однозначно. Добрые дела делать, добрые поступки и так далее. Безусловно, конечно, это будет, но я не брошу свое. Понимаешь, моя работа – это я. Я не смогу отказаться от себя. Я архитектор. Это мое призвание. Это я. Поэтому все деньги мира не исправят ситуации. <с> То есть ты бы осталась бы архитектором, да? Я Торосом. бы осталась архитектором, я осталась бы жить в этой стране. Это факт. Это круто. <с> я думаю, да. Наташ, ну что, я просто счастлив, что мы встретились, потому что вот реально, если бы если бы не настойчивость нашего продюсера, да, фактически, да, мы бы так и я бы ландшафты себе делал бы, да, ты был интерьером, и по делам, да, да, по работе, там, по телефону, все, да, так бы не встретились. да, Насколько, насколько захватывают наши профессии, наверное, ну, многие, многие нас, захотят стать нас, да. архитекторами, ландшафтиками. Спасибо огромное, что ты. Согласилась на эту беседу. Спасибо тебе. Так что, ребята, ставьте лайки, ставьте, пишите в комментариях, понравился ли вам сегодня мой гость. А возможно, вы захотите ей задать вопросы, а возможно, есть мои клиенты, которые у меня закажут ландшафты. Я вам абсолютно со стопроцентной уверенности могу посоветовать этого архитектора. Я знаю, это профессионал наивысшей категории, наивысшего уровня. Пожалуйста. В общем, обращайтесь комментарии, ставьте лайки. Спасибо. И если и если вы уже нажали на колокольчик, второй раз не нажимайте, потому что вы отпишет Все, друзья, пока. Пока. Спасибо. Спасибо всем.